Готовы сжечь себя заживо. Предприниматели Херсона в отчаянии. Говорят, их маленький бизнес хотят отобрать госслужбы. Несколько семей переселенцев с Донбасса занимаются скупкой и перепродажей орехов. Кто и зачем позарился на нехитрый товар, выясняла Анжела Слободян. Фуат годится поджечь себя, если налоговики вернутся на его склад орехов. Если что, и какая-то фура будет здесь за сейчас я по-другому не могу, только я могу себе, как на себя разлить бензин и пожигаться. Попытка вывести товар с сирийцев переселенцев произошла накануне вечером. Неизвестные представились налоговыми лицами и сообщили, что товар арестован. Собрали все мешки, подогнали фуры, но выехать не смогли. Хозяева заблокировали дорогу личным транспортом. Вот и они просто зашли там сюда по нажам и все, как вы видите. Фад Каджимуса приехал в Украину из Сирии 15 лет назад. Учился в Донецком мединституте, женился на украинке. С началом боевых действий на Донбассе вывез семью и обосновался в Херсоне. Вместе с земляками, которые тоже стали переселенцами, организовал бизнес по сбору орехов. Налоговики нагрянули с конфискации, якобы проверяя некую компанию-экспортер. Они меня сказали, види отсюда, пожалуйста, вы вмещайте нас работать. Я говорю, вы не умеете права, меня выгонят. Но скупщики сирийцы к предприятию, которое интересует фискалов, имеют косвенное отношение, поясняют событиям адвокат переселенцев. Они привозят его сорванным, неразделанным орехом. А предприятие уже проводит разделку, очистку, сушку. Возник проблема с переделом экспорта, вывозимого из Украины. Переспределение рынка экспортного ну, меняется. Что-то, какая-то фирма уходит, какую-то фирму продвигает я сказать не могу. Увидев камеру, представители фискальной службы покидают помещение. Спустя два часа возвращаются описывать орехи. Давайте мы проведем следственное действие, а потом пообщаемся. Через час появляются сотрудники миграционной службы. Что вы должны здесь проверять? Все, кто здесь находится? Нет, ну граждан, иностранных, но граждан. А как вы определяете иностранных граждан? По внешности? Переписывают данные и фотографируют паспорта. У нас полная проверка. Служба безопасности. Да. Служба безопасности попросила проверить точно. именно сегодня, да? Документы переселенцам отдали. Все в порядке. И налоговики, описав товар, оставили его на складе. Однако предприниматели останутся тут ночевать. Опасаются. Как только уедут журналисты, незваные гости вернутся. Из Херсона Анжела Слободян, Олег Слободян. События. Канал Украина.